Всем добрый день. Сегодня будет практика. Практика такая простая для применения, как управлять своими эмоциями в критические ситуации. Я обещала вам давать материалы полезные для того, чтобы вы их использовали во время любых критических ситуаций. В данном случае это будет практика управления эмоциями. Война, другие ситуации, у нас много всяких критических ситуаций. Сит, уровень кри, э, ситуации критической зависит от степени этого кризиса. Поэтому как управлять эмоциональным состоянием? Итак, для начала давайте кратко прям скажу, что у нас есть несколько видов энергии. Психическая энергия, то о чем мы думаем, э, наши образования, наши стратегии поведения. Это психическая энергия. Эмоциональная энергия ⁇ это то, как мы чувствуем, какую эмоцию мы выбрасываем внутрь и какие другие состояния есть у нас внутри. Это уже метасостояние, потому что эмоция ⁇ это реакция на ситуацию. Если реакция на ситуацию, вы ее не вовремя с ней грамотно не разобрались, в виде боли, тяжелой боли оседает в теле. И тогда у нас психосоматика, тело и так далее болит, страдает. Это мета-состояния, это глубокие состояния, которых, в помощи которых люди составляют, со, сотворяют с собой такие поступки и действия, о которых потом э, сожалеют. Потому что, когда приходят до датьяну, как говорится, да, начинаются думать, а что же я такого натворил, как это я сделал. И для этого существуют, э, понятное дело, для этого существуют специалисты, которые вытаскивают нас из этих метасостояний. Потому что метасостояния они собираются как сэндвич на убеждениях детства, на болях, которые мы получили от кого-то, от родителей, от мамы, от значимых людей, и там от школы и так далее. Плюс еще на, на этом фоне накладываются события, которые происходят и делают нам еще больнее. Мы чего-то ожидаем на основании тех убеждений, которые у нас есть, а мы не получаем того, что мы имеем, в итоге мы себя казним, мы себя ругаем, мы себя жуем, у нас чувство вины и так далее, и так далее. Поэтому про мета -состояния, про глубокие состояния, в, в которых мы со, совершаем действия, как Анна Каренина, почему она иногда пошла под, под поезд? под колеса поезда. Да, можно много других состояний, которые можно назвать и хорошими, и плохими. Их можно создать, эти метасостояния. В этих метасостояниях действовать, чтобы получить другой результат. Я же сегодня не буду давать вам целую большую программу про эмоции, про позитивные, значит, там, негативные. Я вам дам сегодня простые доступные практики, которые вам полезно будет применять везде. И в, в отношениях с близкими, и в обидах, в болях, связанных там, с мужчиной, с женщиной, с мамой, с папой. Ну, то есть текущие наши жизненные ситуации, они тоже для нас являются критическими, если вызывают боль. Поэтому сегодня тема войны, кризиса, очень серьезного, большущего состояния который вызывает метасостояние потому что эмоции к этой горыми, мы с ними не справились, в итоге закладываются, на генетическом уровне передаются и так далее, и так далее. Россияне вот сейчас, вот, да, они получают сейчас набор своих состояний, и чувства вины, и боли, и непонятных каких-то недоразумений, кто-то осознал, кто-то не осознал, это будет их ответственность, и они будут с этим работать. Украинцы, которые сейчас, я уже говорила в другом видео, которые пропустили информационную войну и не заметили, что нужно было вовремя упредить управление нами, украинцами, которые ввели нас к тому-то, потому что люди есть люди, для них есть адекватные, здоровые, зрелые люди, а основная масса это те, которые живут только эмоциями. Так вот, про эмоции, извините, у меня там... Не буду я вставать, может, потерпите. Так вот, самые обычные эмоции – это сила, которая может быть разрушительной и может быть созидательной. К примеру, вы хотите отреагировать на ситуацию, которая вам не нравится. И когда вы включаете бурную реакцию, мы с вами включаем в этот момент подростка, человека, который пытается защититься или страх, ну, то есть страх значит защититься или наоборот наехать. Защититься, значит, это адреналин выделяется, и мы ведем себя как жертвы. А норадреналин это та эмоция, которая подавляет, подавляет другого. И в этом случае это гормон льва, а адреналин, адреналин это гормон э, зайца. Так, чтобы лучше запомнилось. И вот это состояние жертвы, которые у нас стараются все время в отношениях, понимаем мы, не понимаем, осознаем, не осознаем. Мы пытаемся кого-то обвинить, мы пытаемся кого-то защититься, мы пытаемся найти виноватых. Так вот, в отношениях, когда вы э, поднимаете голос, кричите, я про себя говорю, про вас, вспомните, у вас такое есть. В этом случае у нас бурлит что-то такое, чем мы не согласны. У нас есть обида, негодование, чувство вины, злости, там, короче, все, что хочешь, у нас идет. И в этот момент, когда мы кричим, поднимаем голос, мы показываем свою слабость. Вот именно слабость. Потому что сильный человек, он совершенно спокоен, как удав спокоен, да, он уравновешен. Но чтобы такое состояние спокойствия выработать, это надо быть очень и очень прокаченным человеком. Это надо иметь такие навыки, это надо пройти курсы актерского мастерства, это надо пройти какие-то тренинги по тренировке, выработке вот этих состояний, чтобы чувствовать себя, как только тебя... И ты на вс смотришь с точки зрения трезвого рассудка. И ты знаешь, как применить тот, тот, тот твой навык, те твои умения, которые сейчас помогут тебе разрешить ситуацию. Если ты не знаешь, как применить, как, как реагировать, то в этом случае ты включаешь эмоции, и они зашкаливают, и мозг выключается. И тогда ты делаешь глупости, от которых потом сожалеешь. Ты можешь накричать на мужа, на жену, на ребенка. Ты можешь промолчать, когда на тебя кто-то кричит. Так вот, те, кто молчат, когда на вас кричат, подавляют, это жертвы. И жертвы являются, они про, провоцируют деспотов. Поэтому все семьях, когда женщина молчит, когда мужчина молчит, когда ребенок, ребенка подавляет и он молчит, в нем убивают личность. И когда жертва молчит, когда женщина, когда жертва молчит, когда она соглашается на малое, ее просто используют, ее просто используют и ее энергию, раздавливают и ее просто насилью. Понимаете, вот просто насильно используют ее ресурс. Допустим, допустим кто-то что-то от вас захотел, и вы тоже от него что-то захотели, если про отношения. Но если вы не сумели выстроить сразу четкие договорные отношения, чего хотите вы, чего хочет он, а сразу повелись на то только, чего хочет он, например, если мужчина-женщина, Значит, в этом случае вы, вы, ему дали, вы ему дали посыл, что так со мной можно. Потому что ну, я вот, вот такая. Что в этом случае делать? В этом случае просто надо сделать выводы, провести анализ. Для этого нужно прийти на консультацию, чтобы мы с вами с этим справились. Или жертва в отношении, вот сейчас идет война. Вы думаете, просто так эта война идет? Жертва, которая молчит. Или это общность жертвы, которая ждет, что за них кто-то решит. В итоге за них настолько порешали, что уже привыкли, что даже их будут вести на бойню, это стадо. И оно скажет «Хай, Гитре» или «Зе», там, как там они сегодня сейчас у нас, да? Поэтому это жертва. И эта жертва, она касается, она, по сути, провоцирует поступки деспота. Да? То есть я сейчас вам рассказала вот то, что у вас есть кто-то узнал себя, кто-то не узнал, как бы немножко привязываю это из той сейчас ситуации, что у нас война в Украине, и почему эта война, и как ведут себя народы, и как ведут отдельные личности, и как ведут себя в целом коллективные, бессознательные, которые там втыкают, и они там живут вот с этой, с этой информацией, но они позволяют с собой так обращаться. И каким бы вы не были бы психологом, если вы психологи-коучи, я знаю, что многие меня слушают, запомните, пока вы не станете личностью сильным человеком, большим человеком внутри, человечищем, вы никак не можете влиять на других людей, чтобы помогать им стать сильнее. Вот почему моя программа называется «Звездный коучинг», где мы помогаем звезды, звезды, звезды себе зажечь и потом помочь люд, людям эти звезды внутри зажечь. Почему канал называется «Личная сила». У меня это было всегда, и до войны, и сейчас, особенно сейчас, когда идет критические просто критические, огромные ситуации, которые людей просто, просто убивают, уничтожают, и они этими эмоциями сейчас могут себя просто уничтожить. Так вот, простая практика, маленькое было предисловие, которое до 10 минут затянулось. Теперь смотрите, сейчас с вами мы работаем с такой практикой, которую нужно будет вам потренировать. Практика называется «Шкалирование эмоций». И она довольно-таки известная, вы можете найти ее и в интернете. В общем, было бы желание. Но она очень сильно работающая. Когда я впервые ее попробовала, это было в 2008 году. О, боже, я ощутила себя прям такой, как, что это возможно? И это просто супер. Итак, смотрите, похоже, практик много, сейчас данное шкалирование эмоций. Итак. Когда вы знаете, что умом, вы понимаете, что внутренняя сила проявляется тогда, когда вы спокойны, уверены и спокойным, ровным голосом что-то кому-то объясняете, вы справляетесь с ситуацией спокойно, потому что страх зайца вызывает смерть, а лев, который там над вами стоит, страх, который вы не осознаете, например, там человек он над, вас, там, над вами давляет ситуации, обстоятельства, то это норадреналин. Кортизол, норадреналин, и он разрушает. Разрушает нашу, наше тело. И появляется очень много заболеваний. Поэтому вы это знаете. А как же это применить? Итак, наша с вами задача вспомнить, прямо сейчас делаем со мной эту практику. Я ее потом закрою и буду ее продавать за деньги. Поэтому делайте прямо сейчас. Или просто слушайте, как или делайте, это вам решать. Так вот, Вспомните, пожалуйста, ситуацию, когда вам было «Хм, так хотелось, вось, так прям так ух, Злость какая-то. Злость, агрессия, недовольство кем-то. Вспомнили единичку в чат. Делаем практику. И вовремя вы не можете остановиться, и вы погнали. У вас понесло. То есть вы понимаете, что такая эмоция, потом вы про нее жалеете, про эту ситуацию, думаете, вот, вот, думаете, я там, э, Павел, погорячился или погорячилась, и зря вот так вот сделала. Что в этом случае нужно сделать? В этот момент, когда эта ситуация у вас сейчас вспомнилась, единичку поставили в чат те, кто работает. Те, кто не работает, это, и ничего не пишут, это просто, помните, биомасса. Вот я, мне нечего перед вами тут выпендриваться. Я знаю, что я делаю. Те, кто просто слушают и никак не какие-то, вот это биомасса, которые привыкли брать и ничего не отдавать. Но я отдаю и знаю, что пусть это 2-3 человека сделают, но они это сделают для себя в пользу. Итак, отложили в сторону эту ситуацию, где вы чувствовали себя, ну так, есть. Дальше. Вы знаете, что вам хотелось бы повести спокойно, взвешенно, уверенно, с чувством собственного достоинства, без психов, без нервов, отреагировать на ситуацию. И теперь мы с вами тренируем. То есть отложили в сторону, поехали. Вспомните, пожалуйста, когда в вашей жизни было такое, было такое ровное, спокойное нейтральное состояние, где у вас, ну, как бы особенных эмоций-то не было. Просто вы в условиях, где вам ничто не угрожает, где вам комфортно, и нету ни радости, нету ни грусти, а просто вам спокойно. Вспоминайте такое состояние. Просто спокойно, просто ровно. И когда вспомнили это состояние, Зажмите у себя на запястье, где у нас пульс обычно щепка мере, да? И прям вот можете одним пальцем зажать. И это состояние зафиксируйте. Есть. Вспомнили. Теперь вспомните, когда у вас состояние, когда вы дремаете, вы хотите спать. Вы уже устали. И вы понимаете, что уже вот все, конец всех действий, всех движений за день, вы уже дре, дре, вдром входите. Вспоминайте это состояние и поставьте его, допустим, вот на пальцы. И зажмите, подержите его несколько секунд. Вдром. Вдром. Итак, мы, мы вспомним два состояния эмоциональных, которые у нас были. У нас состояние ровного спокойствия и дрем. Есть такое? Поставьте двоечку в чат, кого как бы получилось это сделать. Дальше. Вспомните, когда у вас было состояние э, такого... Ну, радости такой, удовольствие от собой. Вот что-то у вас получилось, вы такая, а, ура, класс, вот, вот, супер. Вспоминайте, если вот вам наша задача ваша вспомнить и поставить чуть выше после там, где был пульс, да, третье состояние, это шкалируемое, и чуть выше поставьте на на руке, на левой, на правой, как вам удобно, и чуть выше снова вот это состояние вспомните, где вы радовались, были на подъеме. Такое веселое, радостное состояние, ресурсное состояние. Вспомнили, дошли до пика этого состояния и зажали еще раз пальчиком. Зафиксировали. Итак, у нас три состояния. Ноль это когда мы засыпаем, дрем, дремаем, один это ровное состояние. И состояние, когда у нас такое радостное. Три состояния пока. Давайте мы сейчас с вами вспомним ровное состояние. Нажали, прижали себя пальчиком, нажали там, где вы нажимали, ставили меточку, маркер. Прижали. Ровное состояние. Почувствуйте вот это ровное состояние. И вы кинестетически зажимаете пальцем, это состояние вспоминается. Понимаете, визуальные и аудиальные каналы работают быстрее, а кинестетически дольше, поэтому чуть-чуть надо подождать. Кинестетика должна включиться. Кинестетика ⁇ это тело. Это то, те эмоции, которые у нас вызывают тело. То есть, по сути, мы учимся якорить свои состояния, чтобы вызывать потом такие, такое, как нам надо. Есть ровное состояние. А теперь состояние дрема. Нажимаете на пальчик. Есть. Я это почувствовать, как вы себя управляете Теперь с снова возвращаемся в нейтральное состояние. Нажимаем вот в районе, в районе пульса. Ровное нейтральное состояние. Есть. Потому что сильно разгонять резко тоже, тоже опасно. Здесь нужно постепенно... Один-две шкалы можно перескочить, но нервная система может, у кого там давление, у кого там какие-то нюансы, там тоже надо быть аккуратным. Итак, дром, ровное спокойствие там, где пульс, чуть выше, это слегка такое такое радостное. Нажали себя там, где радостные. вспомнили опять ситуацию, но только нажимая, не вспоминаете, а просто нажимая. Вот, я даже аж выронилась, даже аж спинка напряглась. То есть само по себе уже тело просит. И так мы зафиксируем две состояния. Дальше. Выше состояние, где-то возле локтя. Зафиксируйте состояние, которое было у вас, ну, давайте запишем какое-то кайфовое состояние. Там, состояние, когда вы, там, я не знаю, влюблены, когда у вас есть там не знаю, радость, любовь, там, в ожидании прихода любимого человека, там, прихода там любимого родного, ну, короче, внука, ребенка, мужчину, женщину, мужчин, каждый сам но там должна быть радость и влюбление, такое прям, чтобы сердечные так тик, тик, тик, тик, вот такие состояния у каждого из нас есть. Поэтому вспоминаем такое состояние, можем связать это с человеком, ситуацией, и зажимаем точечку в районе локтя Вот. У кого-то, если это сексуальное состояние, даже может быть где-то что-то пошевелится в этой чакте соответствующей. У кого-то может быть там другая какая-то радость. но ну, такая еще более насыщенный эмоциональный фон, чем был у нас в третьем состоянии таком. У кого это получилось в районе локтя сделать четвертое состояние, поставьте четверочку в чак. И когда вы поставили четверочку в чат, когда у вас получилось зафиксировать такое, такое вау-состояние, вам теперь дальше вы уже поняли, вы можете вот с дрон, ровное состояние, чуть-чуть приподнятое, такое радостное, да, третье, четвертое состояние в районе локтя, это такое вот вау, такое вау, вспомните состояние, которое крутое такое. И теперь вы можете вот таким образом, нажимая... И прислушиваясь, чувствовать, как вы себя через вот эти вот прижимания, да, вы можете вызывать у себя любые состояния. И теперь, продолжая вот эту тему, вы делаете следующим образом. Нажали себя тут, прислушались. Нажали себя в состояние. Прижали там, где такое поднятое радостное состояние. Подняли там, где четвертое состояние, в районе локтя, нажали кнопочку. Тоже почувствовали такое вау. И вы дальше по этой же линии можете двигаться и даже уже не вспоминать и не связывать, с чем это было связано, просто поднимать столбик, вот как ртутный столбик, да, как вы вот, вот взвешиваем от единички до десяти, например. Да? И вот вы вот эту шкалу поднимаете. То есть локоть был такое, послушали. Можете вспомнить музыку, можете вспомнить, что вы видели. Тут уже ваша фантазия, но ваша задача – приучить тело управлять, шкалировать эти эмоции. И дальше, после этого состояния такого «вау-вау-вау» в районе локти четвертое состояние, четвертая точечка, можете медленно подниматься выше. И просто тело уже приучаете делать его более высоким эмоциональным фоном. И только держите, пожалуйста, не перебарщивайте. Потому что, еще раз повторяю, это кинестетика, здесь можно разгуляться и подскочить давление может, там, так что аккуратно, у кого с кем. Я помню, я работала с мужчиной, у которого была проблема с потенцией. И он связывал это с прокленами жены, с которой мы не расстались в новых отношениях, он говорит, я люблю эту женщину, у меня все как бы хорошо, но как только вот приходит вот э, к этому, так и упало все. И я, говорит, уже и на Виагру садился, и, и так далее, и вот пришел, значит, я помню, это было несколько лет назад, я сейчас вспомнила его, мы, значит, убрали причину с женой, которая, которая связывала, когда его унижала, проклинала, и потом надо было выровнять и научить его использовать это эмоциональное состояние для того, чтобы удерживать. И да, там где-то часа два-три мы работали, потом он тренировался, потом, ну короче, я где-то с месяц с ним работала. И он научился управлять этими состояниями, и, естественно, никакой импотенции вещь не шла, потому что это все эмоциональное состояние. То же самое касается это, ребята, критических ситуаций. Вот вы понимаете, что долго... Висеть, висеть на негативных эмоциях мы просто не имеем права, потому что мы себя разрушаем изнутри. Потому что эмоциональная боль ⁇ это хуже, чем физическая боль. Физическую мы заделали рано, зажила и все. А вот эмоциональная это, ⁇ это очень страшная боль. И это боль, которая долго лечится психотерапевтами, врачами, клиницистами с помощью лекарств и так далее. Поэтому эмоциональными состояниями важно учиться управлять. И это, это, кстати, не сложно. Это очень даже легко. Поэтому, если у меня такой курс управления эмоциональными состояниями, приходите на консультацию, я вам покажу, расскажу, разберем вашу ситуацию. Но в любом случае, наша с вами задача научиться управлять этим эмоциональным фоном, чтобы нами не управляли другие. Потому что, еще раз повторю, все, что происходит в мире во внешних качествах, во внешних обстоятельствах, это то, что происходит. Мы или можем что-то поменять, или можем, или не можем. Если не можем, то меняем отношение к этому. В данном случае мы говорим про войну, про про кризис в Украине, в России, в мире сейчас кризис, сейчас цены будут расти, сейчас будет все непросто. Эта война трудно, тяжело обойдется всему миру. Будет ли ядерная? Не будет, не будет его, конечно. Но вот то, что произошло сейчас, это показатель. Жертвой быть нельзя. Надо учиться собой управлять. Надо учиться разбираться, что происходит, и кому выгодно ту или иную информацию тебе вкидывать. А как эта информация касается меня? А кто я? А как? А почему я реагирую так? А как это помогает мне достичь моих целей? А как это помогает мне... Решить мои вопросы с семьей, с женой, там, с домом моим, с моей стороной. Ну, там уже там, по ситуациям я даю вопросы, и вы уже просто входите в себя и, и решаете какие-то свои вопросы, которые у вас там, там затыки. Поэтому осознанный взрослый человек просто должен трезво мыслить, стремиться, по крайней, мере, по крайней мере, к этому, и управлять своими эмоциями. Иначе наши эмоции, наша энергия психическая – эмоциональная, физическая. Вся наша эмо... эм... энергия – это наши эмоции, наши энергии, которые даны нам для нашего развития и реализации в этом мире, как... как счастливого, здорового человека. Столько много всего в этом мире, да? Если мы не умеем управлять, то нами управляют другие. Соответственно, личностный рост – это рост работы работа над собой. Поэтому управлять своими эмоциями, любой критической ситуации. Это когда вы знаете, что вам нужна спокойная ситуация, вы так себе ты нажали здесь. Вам нужна радость перед тем, как э, где-то с кем-то встретится, а у вас такое умное состояние, вам нужно пить кофе. Не надо вам пить кофе или там э, курить, или там, там что там, или каким-то другим наркотиком. Не надо. Вам просто надо научиться управлять своими эмоциями. Вот и все. Нажали себя тут ты в это состояние. Нажали ты, но это надо потренировать. Насколько вам была полезна наша с вами эта практика, встреча, как управлять своими эмоциональными состояниями, для того, чтобы жить спокойнее, радостнее, и особенно во время кризисов и войны. Поэтому эмоциональная энергия — это энергия созидания, это энергия деструкции, эта энергия твоя, ты используешь ее для себя, для своих отношений, или ты отдаешь эту энергию для того, чтобы ею управляли те, которые так четко ведут нас, как баранов, а мы этого не понимаем. Поэтому управляйте своими эмоциями, радуйтесь, любите, выходите из разных ситуаций, используйте свои ресурсы, которые вам дал Бог, мне, вам, всем нам, для того, чтобы чувствовать себя спокойным человеком уверенным. И в трудных ситуациях, в ситуациях, когда нужно что-то решать, когда вы включаете э, психи, злость, раздражение, обиду, э, вы на самом деле себя разрушаете. Потому что стать осознанным таким вот, вау, таким там человеком, чтобы легко реагировать на любые ситуации, это, конечно, очень сильная тренировка. Но даже если пока у вас нет такой тренировки, такой наработки, то вот те техники, которые я вам сейчас дала, они помогут вам вот так справляться с вашими задачами в жизни и чувствовать себя очень ресурсно и уверенно. Будете с собой гордиться, радоваться и детям своим передавать э, вот эти навыки, потому что когда на тебя ребенок кричит, значит ты на ребенка кричишь. Когда ребенок тебя не слушается, капризничает, значит ты не умеешь с ним работать. Когда мужчина с тобой поступает вот так, значит ты что-то не так подала какой-то знак если с тобой э, женщина с тобой так ведет себя твоя жена твоя знакомая твоя, твоя подруга твоя сестра твоя мама значит ты что-то не так делать то есть я это прохожу через себя я такой же человек как вы. у меня свои тараканы у меня свои боли я с ними работаю ну и, естественно работаю с вами своими дорогими учениками помогаю вам плюс своем опытом знаний всех могла одежда новосельская психофизиолог психотерапевт была с вами на связи пользуйтесь своей практикой Приходите на консультации, будем разбирать вашу ситуацию для того, чтобы жить дальше и созидать.